Уже практически 5 часов пути и 100 километров пробега пройдено. Есть несколько моментов, которые пришлось анализировать и делать соответствующие выводы. Это были мои ошибки, которые наверняка совершают многие новички при заездах на дальние расстояния. Давайте разберем их прямо сейчас. Очень важно обратить внимание на само время старта. Выезжать днем в самое пекло, наверное, было моей первой значимой ошибкой. На улице было не сильно жарко, градусов 25-27, но солнце делало свое дело, отнимая драгоценную влагу из организма, и постоянно хотелось пить. Тут не зря одел шлем, он защищал голову от воздействия прямых лучей. Для себя сделал пометочку, что лучше стартовать все же рано утром, чем раньше, тем лучше. Ну и второе, на что хотел обратить внимание, это тяжелый рюкзак за спиной. Лишние килограммы на плечах – это не есть хорошо. Чем дальше и дольше ты едешь, тем сильнее начинает уставать спина и плечи. Эти 10 килограмм сзади после 100 километров превратились примерно в 30. По крайней мере, были такие ощущения. Вывод один. Для дальних вело необходимо приобрести какие-нибудь специальные сумки на багажник или раму велосипеда и ехать, так сказать, налегке. Полазив немного в интернете, я нашел несколько вариантов, в том числе и маленький прицеп. Это было небольшое предисловие или конкретно те мысли, которые посещали меня во время движения. Уверяю, за 5 часов дороги есть о чем задуматься. Ну и сделать соответствующие выводы. Добрался наконец-таки. Наконец-таки я добрался. так тебе надо место искать и речку. речку и место Сейчас буду карту смотреть батарея огонь еще 95 и 8 проехал ноги уже так вот немного и ну крутил я еще силы есть Лепота. Итак, по приезду к водоему план был следующий. Ты не успеешь. Нафига ты сюда приехал? До заката один час. Слишком мало времени. Поворачиваешь. Ставь палатку здесь. Никто не узнает. Ты сможешь. Еще целый час. Все получится. Это испытание. Верь в себя. Увеличь скорость. Сейчас это дофига времени. Ты везучий. Все будет хорошо. Поднажми. single turn ass now better push the gas light.